Наконец-таки вышло крутейшее, глобальное, огромное обновление на Барвиху РП. И я хочу тебе сказать: лично как по мне, это реально одно из самых лучших обновлений, которые я видел за последнее долгое время на Барвихе. И в сегодняшнем видео мы с тобой с удовольствием посмотрим на все это дело и, конечно же, обсудим его. Ну а перед началом данного видео, я, как и всегда, хотел бы разыграть для тебя 500 тысяч рублей абсолютно на любом сервере Барвихи РП. И чтобы принять участие, тебе достаточно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 у меня были серьезные проблемы со съемкой. В общем, не будем о грустном, а сразу же перейдем к делу. Первое, что нас с тобой ждет, это вот такие вот новые скины. Четыре новых скина. Один вот выглядит вот так. Я не знаю, что это вообще за скины. Если ты знаешь хоть кого-то, отпиши мне в комментариях. Первый это какой-то вот вождь, вождь какого-то племени. Второй скин это скин какого-то кавказца, что ли. Вот такой вот скин нас с тобой ожидает, вот такого вот молодого парня. Кстати, мне очень нравятся его кеды. Ну и последний четвертый скин это вот такой вот брутальный парень футболки с черепом с татухами в общем на стиле также нас с тобой ждут два новых автомобиля Первый это mitsubishi lancer evolution 9 MR 2009 года bugatti diva 2020 года безумно дорогой автомобиль но и безумно круто выглядит я думаю владельцы bugatti diva на барвихе будут крайне выделяться среди остальных также как и обещали разработчики нас с тобой дождались новые механики такие например как новый бизнес с арендой автомобилей то есть кто-то из игроков будет приобретать данный бизнес, загонять в него свои тачки и сдавать их просто-напросто в аренду любому желающему. Финка здесь будет нестабильная. Это для всех тех, кто так давно просил добавить нестабильные финки. Строится она будет как раз таки от того, как будут идти дела в твоем бизнесе. Но об этом, я думаю, мы с тобой поговорим поподробнее в отдельном ролике. Потому что данная механика требует особого внимания. Помимо всего этого, нас с тобой ждет еще одна новая форма бизнеса. Бизнес, который будет доступен практически абсолютно к а именно всем тем, у кого будет иметься квартира в собственном имении и прокачанная до чердака. Я уже снимал об этом отдельное видео, в котором рассказывал довольно подробно, как все это дело будет обстоять. Да и также предлагал ввести данную механику еще 4 месяца назад, в которой также подробно описана вся система и как это дело будет работать. Также появилась новая система, конкретно сайта Авито. На данный сайт, в данное приложение мы с тобой будем заходить через свой телефон. На телефоне открываем иконку Авито и у нас вот такое приложение приложение в котором мы с тобой можем публиковать свои объявления за деньги а также продвигать их за отдельную плату в самый верх ну или смотреть доступные на сегодняшний день объявления объявления касаемо продажи домов квартир и бизнеса очень удобная система как по мне Ну и помимо этого также добавлен целый ряд изменений по фракциям я не буду тебе сейчас рассказывать о каждой фракции потому что список крайне длинный хочу лишь сказать одно то что все фракции решили обновить во всех фракциях на все ранги решили повысить зарплаты обновить автопарки добавить новые автомобили добавить кому-то какие-то новые функции в некоторые фракции поставить ворота на въезд куда-то добавить вертолеты где-то ввести новые также механики. К примеру, той же полиции теперь не обязательно будет ловить преступника, одевать на него наручники и вести его в КПЗ. Достаточно будет его просто-напросто пристрелить, после чего он сразу окажется в КПЗ. Да и помимо этого, за арест каждого преступника игроку, который произвел этот арест, начисляться теперь будут деньги сразу после ареста. И сумма будет варьироваться в зависимости от того, какое количество звезд розыска у данного преступника. В общем, все это и еще много-много различных приятных. Мелочей нас с тобой ожидают в этом обновлении. Обнова вышла реально крутая. Как по мне, это одна реально из лучших обнов за последний, наверное, год. Реально, наконец-то, теперь и на проекте есть чем заняться. Есть новые интересные механики, которые, мне кажется, будут интересны сейчас абсолютно каждому. Поэтому хочется сказать отдельное огромное спасибо нашей команде разработчиков. Спасибо за то, что они для нас делают. Спасибо за то, что они к нам прислушиваются. Ну а на этом у меня пока что для тех